вечер ты помнишь в юго злилась на мутном небе мгла носилась луна как бледное пятно сквозь тучи мрачное желтела и ты печально сидел а нынче погляди в окно под голубыми небесами великолепными коврами блестя на солнце снег лежит прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь и не зеленеет, И речка под льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озрена, Веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки, Но знаешь, не велеть ли в санке Кобылку бурую запречь?